В сети появилось видео, где армяне почти 30 лет держали азербайджанских пленных. Бункеры были обнаружены в селе Яншак Кельбаджарского района, передает Азия Ас. Распространяемое в социальных сетях видео снято в селе Яншак Кельбаджарского района. Противник держал пленных азербайджанцев в бункере в холодную морозную погоду в плохих условиях глядя на контейнеры с едой найденные внутри бункера нетрудно представить в каком ужасном состоянии находились заключенные азербайджанцы предполагается что заключенные использовались в качестве живой силы армяне работали с заключенными азербайджанцами на соседней стройке а по вечерам держали их в нечеловеческих условиях в бункерах Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.